Хей, hey народ, с вами геймперсона. Ну что, вот наконец и вышла новая карта Айсбокс. Я уже ее изучил, побегал несколько игр, потестил просветки за САУ и спешу поделиться ими. Поехали! Начнем со стороны атаки. Это стрела на Аплент. Чтобы ее дать, становимся в правый угол, дальше целимся по этой полоске, делаем два отскока и заряжаем на максимум. Эта стрела покажет центральную часть Аплента. Следующая стрела тоже на Апленд, только теперь в левую ее часть. Поднимаемся по левому краю эскалатора до упора. Целимся как на видосе, делаем один отскок и тоже заряжаем на максимум. Эта стрела покажет правую часть Аплента. Становимся почти на краю синей полоски, целимся как на видео, заряжаем на максимум с одним отскоком. Следующие два просвета на мидл, и делаются они с одной позиции. Первый покажет парапет на миде. Становимся как на видео, дальше целимся в верхнюю часть ограды по второму пруту слева после скошенного. Делаем один отскок и заряжаем на одну полоску. С этой же позиции целимся также по верхней части ограды, только по второму пруту справа. Также одна полоска с одним отскоком. Эта стрела просветит как парапет, так и проход на а плент Дальше стрела в кухне б плента Делается с базы атаки. Упираемся в эти ящики. Первым ориентиром послужит крайняя белая точка. Целимся в нее. Дальше поднимаем прицел выше так, чтобы правая его часть совпадала со стыком на козырьке. Просто заряжаем на одну полоску. Следующий просвет на б Играя за сторону атаки, упираемся в этот заборчик, дальше равняемся по краю стены так, чтобы была немного видна оранжевая стенка. Целимся как на видео, делаем два отскока и заряжаем на максимум. Эта стрела дает инфу по всей верхней части Б-плента. Эта стрела на дальнюю часть Б-плента. Запрыгиваем на эти ящики, целимся в верхнюю часть антенны и чуточку отводим прицел левее. Делаем два отскока и заряжаем на одну полоску. Дальше просветы за сторону защиты. Первая стрела будет на Апленд, но эта стрела дается уже в середине конца раунда, когда противники заняли точку. Став у дверного проема, целимся в этот угол, делаем один отскок и заряжаем на одну полоску. Дальше просвет подъема возле Аплента. Станьте на парапете так, чтобы между двух стен было немного видно самую дальнюю стену. Цельтесь в край левой стены, чтобы прицел был в нижней части зеленой полоски. Делаем один отскок и заряжаем на максимум. Эта стрела покажет как подъем, так и нижнюю часть прохода на Upland. Следом идет просвет респа стороны атаки, которая даст понимание, идут ли противники на Б. Становимся на этот ящик, как на видео, целимся почти на стык двух контейнеров. Делаем два отскока и заряжаем на полную. Простая стрела в проход на Б, которая сразу дает кучу инфы, если противники будут рашить. Просто целимся в верхнюю часть дверного проема, делаем один отскок и заряжаем на максимум. Ну и напоследок очень крутая стрела с Б на Аплен. Становимся в угол с маленьким снеговичком. Ориентируясь по скошенной балке, цельтесь выше так, чтобы прицел совпадал с углом правой стены. Заряжаем на две полоски с одним отскоком. Ну что, ребятки, такой вот получился видос. Если он был вам полезен, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы. До новых гайдов!